Германия заявила о незаконности так называемого «Арцаха». Сепаратисты спешно заметают следы. Соответственно, не существует ни аккредитованных дипломатических или консульских представителей, ни признанного представительства этого образования. Как передает ДЭАС, об этом заявила МИД Германии в своем ответе на официальный запрос азербайджанской стороны. Согласно параграфу 132 Уголовного кодекса ФРГ, Использование титулов или же зарубежных должностных, или служебных званий, в том числе и названий, которые могут быть перепутаны с таковыми, являются уголовно наказуемым. Сюда также подпадают звания, с помощью которых использующее их лицо создает видимость того, что является должностным лицом несуществующего государства. Тем самым, официальный Берлин открыто заявил о незаконной деятельности так называемого постоянного представительства Республики Арцах в ФРГ. И чтобы не было попыток, вольной интерпретации заявления ФРГ, НИД этой страны добавил следующее пояснение, относящееся теперь уже лично к самозванцу Арутюну Григоряну, представляющемуся в Германии в качестве чуть ли не посла Арцаха в ФРГ. В связи с этим, НИД ФРГ в письменной форме потребовал от Григоряна незамедлительно прекратить создавать любую видимость, международно-правовой субъектности Нагорного Карабаха и связанного с ней дипломатического или консульского представительства. Было доведено до сведения, что в случае невыполнения требования, будут предприняты правовые меры, говорится в документе внешнеполитического ведомства страны. В то же время веб-сайт, созданный Арменией от имени ее марионеточного режима в оккупированном Карабахе, закрыт. Решение было принято властями Германии после настоятельных обращений азербайджанцев, указывавших на царящую на страницах этого сайта, пропаганду сепаратизма, оккупации и недопущения возвращения мирных жителей в свои дома. На сайте, открытом в немецком домене, армянские власти пытались также завлечь наивных немецких туристов на оккупированные территории Азербайджана. Теперь уже, этих зазывал в Германии нет. Удален также профиль Григорянов в Фейсбуке. Самоликвидировался. А может, и профиль был закрыт администрацией социальной сети в результате обращений азербайджанских пользователей. Сообщается, что на днях был закрыт также офис Европейского центра арцахских исследований, действовавший в Берлине.